типа, да, что мои дети где-то там катаются, там где-то там у них машины, да, да моя семья обеспечена, да, у них машины есть, деньги есть, да, все есть, да, вот. а у вас ни хрена ничего нету, да, потому что вы всю жизнь да, будете будет завистью да, жить и умереть. Да, с чем я занимаюсь? Знают, все говорит, Кадыр. Ну, с чем ты занимаешься? Действительно, мы все хорошо знаем Кадыра. Я понимаю, о чем он говорит. Он имеет в виду, они очень сильно ругали и продолжают ругать Анзора Масхадова, сына Аслана Масхадова, за то, что он во время войны оказался не в Чечне. И они всячески там постоянно не упускают возможности как-то укоренуть на эту тему. Вот, мол, почему тебя не было рядом с отцом? Постоянно говорили, упрекали этим Масхадова, нашего президента, что, мол, почему твои дети там не рядом с тобой? Хотя им было недостаточно того, что сам Масхадов находился в... На, на нашей войне, в нашем лесу, там, в лесах, э, все эти трудности войны переживал. Э, но они, тем не менее, вот, пытались его этим тем самым уколоть. И вот сейчас, э, очень правильный вопрос задает Мамат Басаев, где, говорит, твои дети, Кадыров, где твои дети, где дети ваших министров, ваших чиновников, Далудов, твои дети, где, где дети, Дилимханова, там, кто у вас там еще, где ваши дети, где вы сами, самое интересное Масхадов сам был непосредственно на передовой был вот в в блиндажах в окопах в, там, как из окружений выходил заходил и в конечном итоге был а, убит врагом стал шахидом и а, а, ну, я я сейчас не, не, в детали не, не вхожу то есть кто именно его убил понятно что смерть была а, наступила в результате того что он был окружен и его убили бы враги а вот вы сами в данный момент не находитесь на передовой, сами вы не воюете, и дети ваши тоже не воюют. И, и вот это вот серьезная как бы, противоречия тому, чем вы пытались упрекать Масхадова. Вам бы либо самим оказаться на этой передовой, возглавить эту священную войну, как вы ее называете, либо отправьте туда своих детей хотя бы, чтобы они вас там представляли. очень не понравилось, что мы ему на это указали. И он прокомментировал эти, ну это не только мои слова, это как бы, многие задавали этот вопрос Кадырову, а многие блогеры, общественные деятели акцентировали на это внимание, что пока он пытается малоимущих отправить на передовую, его собственные дети, его там, племянники, родственники готовятся встречать певца Джонни в Чечне, Кадыров уже обещает, что он со всей семьей пойдет на этот концерт, его значит, дети, племянники, где-то там в хороших ресторанах, в общем, проводит время в свое удовольствие. И это, это как-то ну, не совсем, наверное, правильно. И значит, Кадыров нам на это ответил ну и вот, собственно, что он ответил: чем я занимаюсь, то он знает все это он. И вам, стукачам до он, говорит-то он. Ты типа, подаван.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 Карен Шахназаров это какой-то известный ну, режиссер, э, советский еще, снимал какие очень известные какие-то фильмы в советском. Не могу, правда, сейчас назвать вам название этих фильмов, но, короче, известный такой человек. И он на передаче у э, Соловьева Владимира э, озвучил мнение, да даже пожелание. Оказалось, что он является зрителем ЧГТРК грязный, постоянный. Что я вам рассказываю? Давайте посмотрим, что сказал Карен Шахназаров. Я же являюсь теперь постоянным зрителем канала-телеканала «Грозный» и очень рекомендую. Кстати, недавно видел у них политическую программу «Муса Магомадов». Рекомендую пригласить, вообще, толковейший политолог. С удовольствием. Значит, какого-то «Мусу Магомадова» с, с этого канала, то ли работает «Муса Магомадова» на как «Грязный», то ли он у них... Частый гость там приглашают его как политолог, он что-то освещает на каких-то ток-шоу, я не знаю, я, я не видел этого человека, я, я загуглил, правда, какого-то человека там нашел, но не знаю, про него идет речь или нет, поэтому, так как я не знаю, он это или нет, а Шахназаров предложил Соловьеву пригласить его на свою передачу, Соловьев ну, согласился, то есть собирается, как я понял, его приглашать. Я бы хотел, во-первых, я очень хочу, чтобы этот, этим Маусой Магомадовым оказался человек, которого я вам сейчас покажу. Мы с вами его уже смотрели, освещали его слова на нашем канале. Я бы хотел, чтобы этим Маусой Магомадовым оказался именно этот человек. А если же им окажется не он, то я хотел бы, чтобы Карен Шахназаров обратил внимание на этого человека. Давайте сначала посмотрим на него. Кто-то сейчас не согласен со мной, прошу меня поправить. Во всей красе они показали в Афганистане. Мы все видели, как они позорно убегали с Афганистана, как они побросали предательски всех людей, которых обслуживали, которые на них работали, служили, как неслись эти самолеты, раздавливая на своем пути всех этих людей, а почему вы нас бросаете, мы же вам доверились, мы на вас работаем, но мы вас обслуживали. Уважаемый Карен, не знаю, как у вас по отчеству Шахназаров. Обратите, пожалуйста, внимание на этого человека. Мы бы очень хотели, чтобы именно его пригласили на передачу к Соловьеву, и чтобы в эфире телеканала «Россия» он бы рассказал нам про вот это вот обслуживание оккупантов, войск, пришедших на, на свою территорию, на суверенную территорию государства, начавших захватническую войну, уничтоживших колоссальное количество Народа, собственного народа, этого оратора. Затем установивших э, свои боевые войсковые части на территории э, его государства. Установивших там свою власть. Э, назначающих, назначающих там с, э, своих наместников. Э, заставляющих этих людей жить по их законам, по их конституции. Как затем вот часть из этого народа <как> начинает обслуживать э, этих оккупантов как как правильно их а, вообще называть, как их характеризовать, вот, чтобы он вот эти вот все моменты, пусть даже на примере с Америкой и Афганистаном, чтобы он это рассказывал, и чтобы наши а, зрители, молодые люди, могли смотреть это, впитывать, слушать, получать правильное понимание о том, как нужно относиться к оккупантам, и самое главное, к тем людям, а, которых назначает этот оккупант властью над этим народом. То есть... К людям из своего народа, которые становятся коллаборантами, которые начинают, начинают как-то борционировать с этими захватчиками, с этими оккупантами, становятся их представителями, представителями их власти, начинают судить между этим народом в соответствии с законами этого оккупанта. Как к ним относиться? Вот мне кажется, вот этот человек очень правильно. Дает вот это правильное понимание. Россияне должны же знать, как относиться к американцам, к европейцам. вот Пусть он это рассказывает в эфире ВГТРК. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Ну, а я очень надеюсь его увидеть в эфире ВГТРК, телеканала «Россия». Так, и последний вопрос. Запомни, Кадыров, истинно сильнее денег, и человек с деньгами не останется безнаказанным. Джанго, Рамзан, какой же ты долбоящер? Все деньги мира и наркота это не исправят. И такая же беда у всех отпрысков ахмата. Ни чести, ни совести, ни ума, ни мудрости, ни смелости у вас ни хрена нету. Сосунки вы. Немецкий солдат. Бро, если бы вместо этого долбича Кафырова Путину на глаза попался бы Асаб Бурсагов, интересно, асаб выглядел бы достойнее или. Или доктора Кафирова уже никто не переплюнет в пяти тормозной жидкости? <laughs> Я не знаю, брат. Это, это сложный вопрос. <laughs>